Старт и остановку программ можно осуществлять с лицевой панели или подачи напряжения на управляющие контакты 3, 4 и 5. На контакты 1, 2 напряжение не подается. Они просто замыкаются между собой. Сейчас расскажу подробнее. Короткое нажатие на кнопку стрелочка вниз и реле начнет работать по заданной программе. Если надо, срочно остановить программу то надо нажать и удержать более 2 секунд любую из кнопок. Также после запуска программы нажатием на кнопку стрелочка вниз можно остановить программу при помощи управляющих контактов. Если мы запустили программу при помощи управляющих контактов, то остановить программу можно нажатием на любую из кнопок на лицевой панели. Или же можно остановить программу при помощи управляющих контактов. Также есть настройка, при помощи которой можно сделать так, что программу можно будет остановить только нажатием на любую из кнопок на лицевой панели. Нажимаем на кнопку В до появления на экране STR. Нажатием на кнопку стрелочка вверх или стрелочка вниз можем выбрать ON или OFF. Если выбрали OFF, фиксируем. Это значит, что запустить программу можно с управляющих контактов или с лицевой панели. А остановить программу можно только нажатием на любую из кнопок на лицевой панели. Если выбрано он, фиксирую, то запустить и остановить программу можно с управляющих контактов и остановить можно с лицевой панели. Также есть вторая настройка. Установка длительности импульса, подаваемого на управляющие контакты. Под импульсом я подразумеваю время, на которое мы подаем напряжение на управляющие контакты. Для входа в настройку нажимаем на кнопку В до появления на экране ТС. Дальше кнопкой стрелочка вверх стрелочка вниз можем выбрать значение от 0,1 секунды до 25,5 секунд выбираем 3 секунды и фиксируем кнопкой В если длительность подавая мало напряжения на управляющие контакты будет меньше трех секунд это значит что это импульс а если больше трех секунд это значит что вы подали напряжение непрерывно как запустить программу импульсом и непрерывной подачи напряжения сейчас покажу можно запустить импульсом это короткое замыкание контактов 1 2 или импульсная подача напряжения на контакты 3, 4 и 5. Менее времени установлено на настройке DS, то есть меньше 3 секунд. Остановить программу можно аналогичным действием. При подаче напряжения на управляющие контакты 3, 4 и 5 или замкнуть контакты 1, 2 длительностью больше времени установленного, установленного в настройке DS то есть больше 3 секунд, как у нас программа запустится и будет работать пока мы не обесточим управляющие контакты 3, 4 и 5 или не разомкнем контакты 1, 2 если в настройке ПО Установлен ноль, то программа будет работать бесконечно долго. Если в настройке ПО установлено ограниченное число повторов, сейчас я установил один, то по окончании работы программы на экране высветится STR. Для повторного запуска надо сначала обесточить контакты 3, 4 и 5 до появления на экране stt, а потом снова подать напряжение.